Друзья, всем привет, я Димас. Рад приветствовать на канале всех подписчиков и гостей канала. И сегодня решили быстренько приготовить что-то к чаю. Какие-нибудь слойки сделать к чаю, что-нибудь... Необычное такое. И чтобы не морочиться с тестом, нашел слоеное тесто у нас. И как бы решили приготовить слойки с яблоком, с корицей. Что получится из этого, сейчас все увидите. Для этого понадобится нам ножик для нарезки яблока. Скалка, наша старенькая. Мука для присыпки теста, само тесто. И как бы сопутствующие ингредиенты тоже. Это корица и сахар. Ну, естественно, яблоко. Яблоко вот такое вкусное, наверное, будет, может быть, и нет. Так что приступаем к нарезке яблок пока сейчас. Разрезаем и удаляем сердцевинку. Вот нарезаем тоненькие, где-то, наверное, по миллиметру два наши яблочки, дольки такие. Яблочки нарезали, и смешиваем наш сахарный песок и корицу. Ну, взял на глаз, потому что может много, может мало. Должно чувствоваться просто. Просто перемешайте и все, все просто. И уже сейчас приступим к раскатке нашего теста. Чуть присыпем муки, снимем с пленки и тоже немножко присыпем муки, чтобы дабы не прилипло к нам ни к столу, ни к чему. И аккуратно раскатаем. И нарезаем, если у вас есть лопатка пластмассовая, кондитерская, вы с помощью ее, у нас ее нету, мы вот ножиком разрежем. Аккуратно придерживайте тыльной стороной. Чуть больше, чуть меньше, не страшно. А ножиком аккуратно не порежьте. Ну и все, получается такие у нас штуки замечательные. 10 штук как я и рассчитывал. Распределяете на противень, поднос, чтобы чем будете выпекать. Главное, чтобы там не прилипли ваши пирожки. И выкладываем наши заготовки, чтобы они уместились. И выкладываем яблочки. 4, по 5, примерно, долик. И сверху аккуратно посыпаем корицей с сахаром. Ждем, раз сейчас расстоится, и будем запекать. 200 градусов, вверх-вниз, как обычно, и ставим наши чудо-ватрушки. Плюшки в шкаф и закрываем. Ну что, друзья, вот у нас прошло время и мы выпекли наши э, ленивые слойки с корицей, с яблоком. Потому что купили все тесто, сами ничего не делали. Ну как бы просто раскатали там, выложили и запекли. Выпекали при температуре 180 градусов минут где-то 20-25. Все зависит, опять же, от вашей печки, конвектомат. Не стали ничем смазывать, только вот пудрочки посыпали сверху. Такие, ну, прикольные, в принципе, красивые. Для сельской местности сойдет. Такие штуки. Все припекло все нормально. Идеально. Сладенькие. Кто любит послаще, сахар сыпьте больше. Чайком сейчас с оператором выпьем. В принципе, очень вкусные получились. Непростые производства. Если вам лень делать тесто слоем или какой-то еще, купить в магазине, наверное, не такое уж дорогое, там яблочко, еще что-нибудь, курагу, чтобы любить. Кому видео понравилось, ставьте лайки, и дизлайк, подписывайтесь обязательно на канал. Всем приятного аппетита, с вами был Димас, оператор Антон, всем удачи и добра, пока!